Всем привет, ребят! Сегодня настраиваем Хонду Civic э, в четвертом кузове, но с мотором B4B. Ой, B20B это 2-литровый нефтековый обычный мотор. В принципе, просто установленный на в этот кузов. Ну, откатываем на январе пятом. Все это там в салоне валяется, пока доделывается будет. Вот он, как таковой строим на дат ДТВ. Все как обычно, то есть тут дата родной, вот он. Ну и ДТВ дополнительно здесь вкручен вот. Соответственно, дроссель заводской, положение дросселя заводское, здесь переделанное под регулятор вазовский шаговый. В принципе, все остальное нормально. Форсунки стандартные, 240 кубов, они тут там специфические. Мы даже, то есть мы пытались мы этот автомобиль настроить мотор. В прошлый раз я приезжал, какие-то были проблемы, что-то беднило вообще, мы так не уехали никуда. Даже сняли форсунки, на стенде пролили, думали, что что-то может быть неправильно ввели или еще что-то, модификации какие-то есть, потому что на этих форсунках ни хрена там ничего толком нету, не написано. Опять же, эти там японские все форсунки, вообще данных никаких нет. Пролили на стенде, да, оказалось 240 кубов. Но проблема была не в этом, проблема была в топливном насосе. В этот раз топливный насос владелец поменял. Suite. ну и все стало нормально запускаться стало нормально, работать стало нормально проблем никаких не возникает ну просто катаемся сейчас в обычном режиме отстраиваем все это дело ну что такого особенного нету в общем посмотрите сами, еще поснимаю с uh, внутри, ну то есть с кузова с салона модуль, да, кстати вазовский э -э выхлоп полностью не ржа самодельный, ну и вроде как все, приборка тут не работает, датчика скорости нету, датчика фас тоже у нас тут нету По, ну, мы попарно параллельно все откатываем так что вот такие дела ладненько, поснимаю еще изнутри салона и посмотрите, она правда громкая получилась но ничего ну что, мы тут встали у нас с датчика положение колена проводок изнутри оттуда оторвался от самой клеммы и, ну, соответственно, на определенных оборотах там все это не контачило и проблемы возникали. Хотя мы уже на базу как бы едем. Ну, заколхозили, как обычно, из того, что было. Провод зачистил, туда просто подсунули и примотали изоленту, чтобы это не выпадало. Так что обязательно с собой изоленту возите, инструмент. Снимать так по трассе у меня не получилось из-за того, что мы как раз ехали обратно и у нас это все рогнуло, прикрутили вроде едет. Опа, телефон твой улетел куда-то. Эй, прикрутили там на изоленте, так подставили проводок, вроде едет, потом э -э, поменяет уже провод сам. Ну, нет, провод, точнее, разъем поменяешь лучше там не паять лучше на обжимках, потому что если какие-то вещи на моторе висят ну, разъемы или еще что-то, получается так, что вибрации и где вы паяли, то э то место, как бы, провода не эластичное, оно жесткое и начинает обламывать именно в этом э именно в этом месте так что последите за этим и не делайте таких тоже ошибок. Потому что может в любой момент где встать и вот так ковыряться, мало приятного. Ладно, мы недалеко там от города или еще что-то. И руки у нас нормальные. А у кого-то может там ничего не быть, ни инструмента, ни рук, ни головы. И там встанет где будет стоять с эвакуатором. ладно я думаю, что уже, наверное, ближе к базе там поснимаю, как приедет. Может еще снимать. Ну все, ребят, докатали, все нормально. Единственное, только что-то стартер у нас... Перед въездом в бокс перестал работать. Когда въехали, он заработал. В общем, все нормально. Ну, были там какие-то проблемки непонятные. Я так и не понял, что то с холостом-то такая-то Хотя все до того, как у нас ДПКВ я там накрылся, все было нормально. После чего проблемы начались. Ладно, все не забываем походить под видос. Там драйв-контакт, ссылочки. Ставим колокольчики, подписываемся. Ну, и смотрим другие видосы. Общем, всем пока и до новых встреч.